Всем здарова! С вами Гитер94. И сегодня у нас тест на психиках попробуем смеси челлендж. Это будет у нас ВТП от Рефлекса. Бомбящие птицы. Это про Angry Birds. Жопа. <Surf noise> Чё, <Че>, ебанутый? Скеймер из КНАФа. Тихо-тихо-тихо, я просто клон. Клон? Ну, я хотел, чтобы первое, что увидит ваш <звучит> жид, была моя <звучит> Да в чём проблема? Ты тут, <звучит> уже и думать бы мне забыл. Папка! И... ш ш ш ш ш ш ш Блин, дебит. Это был просто идеальный торт. Да у меня аж взмок, так я спешил. Глючит так. Все просто, да, очень смешно. НО! Птицы улыбаются Поздороваемся с Рэдом! Да пошел не означает, no. что они рады видеть вас. а Впрочем, круто с вами! И, и не сидеть не торопись си си си си си си си си си си си си си си си си си Подписывайтесь на его канал, если хочется больше рюптов, рвтп, пупов, слава не знаю, как правильно произнести. И на мой канал, если хочется больше реакций и челленджей. Давайте до следующего видео.